я стараюсь каждый вечер проводить для себя такую медитацию когда я начал ее проводить я начал для себя проводить некий такой индивидуальный эксперимент я начал говорить себе будет ли у меня улучшаться мое состояние здоровья в случае если я буду каждый вечер перед самым сном слушать красивую музыку и настраивать себя но на внутреннее состояние ощущения радости позитива или даже любви ну и я это начал делать, включал музыку, которая мне нравится, это там Джордж Майкл или Биджис, или там ну, какая-нибудь музыка, которая классическая музыка, Вивальди, допустим, Филипп Яровский, я люблю оперная музыка, которая не напрягает. И слушая ее, возможно, вот там... Книга такая у меня есть, там книга а, в нескольких томах, где описывается жизнь а, итальянских художников, Боттичелли, ну и так далее. А, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, и там репродукции. Вот я а, перед тем, как заснуть, рассматривал эти картины знаменитые, конечно, потрясающей красоты, настраивал себя на какое-то теплое такое состояние, гладил после этого рукой свою жену и после чего выключал свет никакой дополнительной информации, ни телеграма, ни тиктока. И что вам сказать? Я утверждаю, что на этом фоне произошло похудение, омоложение, улучшение внутреннего самочувствия, улучшение проявления идей, адаптация начала происходить. То есть если появляются какие-то неприятные, то я на них так не реагирую более теплые отношения появились в семье и так далее скажите это же и есть доказательство наличия у человека нейросети по которой или из которой он формирует свое поведение зачем вы смотрите гадость слушайте смотрите что-нибудь хорошее?